Добрый вечер! С вами Корейский язык с нуля каждый день. Сегодня мы с вами пройдем еще две буквы, две гласные. Это у нас будет звук... Сейчас мы напишем его... Это у нас будет звук «О» и звук «У». Как я уже говорил вчера, звук, который мы проходили второй, О, который больше, наверное, похож на русский звук О, энергия от человека, исходящая, как будто бы выталкивает назад. О. А вот этот звук... Светлый энергия устремляется вверх от земли. О. О. Посмотрим, как он произносится. Послушаем. У. У. У у у у у у Вот, наверное, более, более правильно, да, он больше похож, конечно, нечто среднее между О и ОУ. И при его произношении, да, мы немножко губы трубочкой. О. Так, прошу прощения. О. О, О. Про У, э, У, и при произнесении звука У это звук темный и при, при его произношении энергия направлена вниз к земле. А это звук светлый, энергия направлена вверх от земли. У. О. У. О. У. Вот таким вот образом. Ну, немножко, наверное, сложновато, но на каком-то сайте мы попробуем сейчас найти, наверное, может быть, здесь. Да, между О и У. И также э, звук у нас У. Ну, видите, он от, русско русский, э, от русского звука У тоже немножко отличается. Ну, в общем-то, когда мы читаем, конечно, мы читаем как бы по-своему. Так, сейчас мы э, напишем... Это мы прикрепим, значит, это звук у нас о о о о о у у так. И здесь у нас будет э, ссылка на этот урок на канале на YouTube канале и также также еще, да, напишем в тетради, а, проговаривая а, страницу 2, 3, а, звука О и звука У. да И а, все у нас будет хорошо. Таким образом, два, мы уже а, прошли за эти дни 4, 4 буквы гласных. Можно потренироваться. Да, для того, чтобы, может быть, вот здесь у меня есть еще ссылки. Здесь тоже сайт хороший по корейскому языку, по изучению Также можно смотреть корейское телевидение или на ютубе на корейском Кто-то смотрит сериалы, кто-то смотрит... Вот я в свое время смотрел телевидение Сейчас тоже пробую, как звучит корейская речь В общем-то, как сами звуки там произносятся Конечно, там все очень быстро В словах, может быть, кто-нибудь не сможет уловить Но неизвестно, какая будет передача Может быть... Будут и уроки там с более медленным произношением. Вот, я думаю, все это нам поможет. Вот. Всего доброго. До новых встреч. Корейский язык с нуля каждый день.